Друзья, привет! Вы меня настолько удивили, рассказывая об этом цветке. Я столько много о нем узнала. Впервые я его в этом году высадила. Этот цветок нас Турция. И я влюбилась в него сразу, но вы мне еще в комментариях столько всего интересного о нем написали. Этот цветок используют еще и в приготовлении пищи. И он настолько востребован вообще в еде, особенно в правильном питании. Оказывается. Столько всего. Одни, в общем, плюсики у этого цветка. Его и в десерты, и в салаты, и в мясные блюда используют. Для меня это очень неожиданно. И, оказывается, он очень-очень полезный. Оказывается, что концентрация витамина С превышает там во много раз больше. Наличие витамина С в тех же листьях салата, там еще в чем-то. Ну, просто-просто для меня такое открытие. И спасибо вам огромное за такую ценную информацию. Теперь буду знать. И обязательно со следующего года я высажу очень-очень много этого цветка. Мне он очень понравился. Даже, вот видите, как и не знала о нем таких подробностей. А теперь, благодаря вам еще и узнала совсем с другой стороны этот прекрасный цветок. И действительно, столько интересных блюд и салат. И, ну, я, наверное, попробую в ближайшее время приготовить салат, используя вот эти вот прекрасные цветочки. Здорово. Так тихо. Пол девятого. Обещают в десяти дождь на всю ночь. И завтра еще полдня этот дождь. И вроде потом впереди Засуха и жара на целый месяц С одной стороны классно Погода уже дождливо надоела С другой стороны Мы люди так устроены Что нам все не так Дожди надоели Надоела засуха, подавай нам дожди И так во всем в принципе Я вот сейчас сижу, думаю, так хорошо Чирикают птички Мы только что попили чай на веранде Какой кайф иметь свой дом частный Потом Сережа принес нам Миску клубники со сливками Мы Каждую клубничку поливали сливками Все это очень вкусно, все это круто Мы вчера выезжали в город Уже когда обратно ехали домой Возвращались с ребятами Ребята попросили заехать в Макдональдс Купить им картошку в очередной раз Картошку фри они очень любят И ну, машин было много Это конец рабочего дня Мы сделали заказ И машины дальше продолжают двигаться Секунду зашла в дом Дети попросили водичку им налить Сейчас я им налью водичку и снова вернусь к нашему разговору. И мы уже подъезжаем к кассе. Там перед нами буквально одна машина. И видим сбоку на углу самого здания Макдональдс стоит женщина. Такая очень аккуратно одета. Там вообще крайне редко кого-то можешь увидеть. Там как-то ее даже особо и не видно было. Она стоит настолько как-то спрятавшись, я бы сказала, за рекламный стенд, ее практически не видно, она спряталась, она как-то так выглянет, опять там спрячется за ним, выглянет, она с ноги на ногу перекатывается, как-то она так жмется, ей что-то вот смотришь, как-то очень себя неловко чувствует, какое-то такое стеснение, страх, что ли, в глазах, я не могу понять. Мы не поняли сначала, что она здесь делает, потому что на попрошайку какую-то она не похожа, одета она очень так нормально, но Потом увидели кое-что, я вам расскажу. Она держит стаканчик, но этот стаканчик она как-то опустила и прячет его под кофту. Человек просит, чтобы ей положили денежку. Но она это по сути, и не просит. Видно, что она стоит, мнётся от того, что ей очень-очень стыдно. Она смотрит, она выглядывает по сторонам. Да, наверное, она еще выглядывала, чтобы кто-то из сотрудников не подошел и не прогнал ее Ну, а мне Серёжа говорит, Аня, пойди дай ей там 20 гривен. У нас как раз лежало 20 гривен. Сыночка, ну не забирай меня, пожалуйста. Господи. Я положила ей эти 20 гривен, и наша очередь уже подъезжать к кассе, и мы поворачиваемся, смотрим на эту женщину, она отвернулась начала плакать, я не отдам. Плакать от того, что видно ей настолько стыдно, настолько неудобно, и мы обалдели, мы реально не ожидали такой реакции, но обычно бабушки стоят и стоят, а здесь такая вот, прям, неож... честно говоря, неожиданно было. Сержа говорит, блин, ну что делать, я выйду, дам ей больше. Ренатик, попроси, пожалуйста, Марк или Марк или Ренат попросите у папы, чтобы он свет здесь включила, то темно очень. Все, мы со светом просто жалко. Вот искренне жалко каждого человека, а особенно людей взрослых пенсионеров, которые прожили эту жизнь, работали и не могут себе позволить самого-самого простого. Вот я смотрела передачу недавно. И показывают там берут интервью у двух японок, пенсионеры. Две бабульки сидят. И у них спрашивают, а сколько не отдам я тебе ни кофту, ни телефон свой. И у них спрашивают, Ну, ты дашь мне записать? Адем, адем, адем, адем, адем, адем, адем, адам, адем. Адам, адем, адем. Все, поговорила я с вами. Ада, адем, адем. И вот у этих двух японок спрашивают, какую пенсию вы получаете. И одна такая засмущалась сразу и говорит, ой, я мало получаю очень. А вот моя подруга ей показывает, да, на ту, с которой она сидит, у нее классно, она тут у нас богачка. И ну сколько вы получаете, снова спрашивают. Ну у где-то такая эмоция, как-то так неудобно говорить. И она говорит у меня где-то 800-900 евро, минуточку, ей стыдно о том, что она получает так мало. И она говорит, я еще вот подрабатываю для того, чтобы у меня было больше. А вот моя подруга получает там около 2-3 тысяч евро. Благодаря тому, что она всю жизнь работала преподавателем, у нее настолько вот высокая пенсия. И при этом она все равно работает, подрабатывает. Я так понимаю, боже, сколько комаров у меня. А что говорить нашим тогда пенсионерам? Если той, которая получает 800-900 евро, ей стыдно было признаться, что она так мало получает. Сказать я хочу больше подрастающему поколению, обратиться к ним, кто сейчас учится в школе, еще не задумывается о том, как он будет в этой жизни зарабатывать, обеспечивать себя, свою семью. Я хочу сказать, чтобы они уже понимали, осознавали и знали о том, что государство никогда вам ни в чем не поможет, чтобы вы не рассчитывали на государство, никогда, рассчитывали только сами на себя, не ждали в государства ничего, потому что само государство настолько непредсказуемо для всех нас. И я вот по себе хочу сказать, что проще жить, рассчитывая только на себя, не думая о том, что кто-то может тебе когда-нибудь помочь, а тем более государство какими-то платежами, какими-то там субсидиями. Даже оформить субсидию тебе надо тысячу раз унизиться, тебе надо собрать кучу бумажек, тебе нужно доказать, что она необходима для тебя. И чем быстрее вы это поймете, чем быстрее вы это осознаете, чем быстрее вы это почувствуете, а почувствовать очень важно, что никто кроме вас в этом мире вам не поможет в плане финансов, что все зависит только от вас, тем быстрее вы почувствуете себя свободным, но хотя бы чуть-чуть. И хочу высказать свое мнение по поводу того, что сейчас происходит масс массовая вакцинация, что сейчас всех работодателей, предпринимателей требуют вакцинировать своих сотрудников, Вешает это снова на предпринимателей, я не понимаю вообще для чего, на мой взгляд, предприниматель и работодатель, но это одно и то же лицо, его основная задача это создавать рабочие места для людей. И это уже для государства большой плюс, это уже многое, что может дать предприниматель государству, обеспечить людей работой, а запугивать, увольнять по причине того, что он не вакцинировался, я считаю, что вакцинация – это дело каждого индивидуально. Кто хочет, вакцинируется, кто не хочет, насильно заставлять нельзя. А тем более путем шантажа, который сейчас происходит, наверное, во всем мире. Там срочно нужно на закупку, потому что у нас пустой морозильник в плане там заморозки. Нашла только вот такую. Что это у нас? Маленькая рыбка. Это вообще для котов покупала салака. Но воспользуюсь сейчас ей тоже. Я приготовлю супик. И мне понадобится у меня есть такая штучка ваками вот сейчас я буду ее использовать это другой производитель но принцип приготовления по-моему такой же угу. так, для тех кто не знает ваками это морские водоросли и они находятся в сушеном состоянии вот в таком высушенном я бы сказала их нужно замочить и тут на 7-10 минут замочить потом воду слить и Добавить разные специи. я, по-моему, прошлого производителя немного по-другому делала. Ну ладно, в принципе, плюс-минус такой же. Сейчас я все не буду брать, возьму буквально там ну, какую-то четверть. Эти водоросли я буду использовать для супа. Высыпаем Да, я, наверное, даже еще меньше, чем я планировала, потому что они набухают, и их реально очень-очень много. Кстати, пахнет морем. М -м -м. Заливаем водичкой. Прошло 10 минут. Смотрите, какие они огромные, красивые. Резать я их не буду, я прям сейчас их промою и в таком виде в кипящую водичку брошу Так, рыбка моя кипит, водоросли тоже бросила, подготовила для зажарки У меня замороженный перчик, мама мне привезла Лучок и, и морковка Все это буду обжаривать на растительном масле Добавлю соевый соус, добавлю немного сахара и кунжут. Только что вытяжку, потому что вообще не слышно. Обжариваю сначала кунжут. Обожаю свою чугунную сковородку на чугунке. Все, все, все вкусно получается. Такой она аромат дает. Я вчера только жарила картошечку, так вкусно было на костре. Немного сахара. Вот такую соль. Я добавила гималайскую розовую. И понадобится мне кориандр медленный. Ну все, суп почти готов. Немножко он сейчас покипит, совсем чуточку. И все, я буду уже получать его. Он настоится вкусно. Вкусно получится. Всем приятного аппетита. Так, параллельно я здесь еще замораживаю клубничку, вот у меня еще один пакет такой огромный, 10-литровый, да. вот я ее отдельно предварительно заморозила, она подмерзла, и сейчас я ее такую тверденькую складываю вот этот вот пакет. Всё, до самого верха я наполнять не буду. Здесь есть очень вот такие удобные зажимы. Да, Кстати, напишите, кто пользуется этими пакетами. Я их раз как попробовала. Мне они очень удобны. И мне нравится хранить в этих пакетах. Все, закрываем. Вот это у нас ночка. Посмотрите, какой ливий. сверкает. Как теперь забыл Ужас. Кто-то льет, ребята. Ух ты, Подсыгается. Ё... Только что свет вывел, а дачи исключили. Собачка на пороге, он боится, когда гремит. Обалдеть а, можно. Как идет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До скорой встречи.